Если сотрудник был ошибочно добавлен в график отпусков, его можно удалить. Удалить сотрудника можно несколькими способами. Первый способ. Выделяем сотрудника и нажимаем кнопку «Еще». Удалить. Второй способ. Выделяем сотрудника и нажимаем правую клавишу мыши. В списке контекстного меню нажимаем «Удалить». Третий способ. Выделяем сотрудника, нажимаем на клавиатуре клавишу DEL. Если есть необходимость быстрой очистки сотрудников, нажимаем на клавиатуре сочетание клавиш CTRL-A и нажимаем клавишу DEL. В результате все добавленные в график отпусков сотрудники будут удалены.